Всем привет! Сегодня мы с вами приготовим вот такие лепешки, которые ну, очень просты в приготовлении. В муку засыпаем соль, перемешиваем и постепенно добавляя воду в муку, замешиваем тесто. Оно должно получиться туговатым, но ну, не переживайте, в готовом виде оно очень мягкое. Готовое тесто оставляем отдохнуть. Пока тесто отдыхает, сделаем начинку. Очень мелко нарезать лук полукольцами. Добавить помидор, соль, перец и хорошенько перемешать. После того, как выделится сок, сок слить. Затем добавляем зелень. У меня укроп, лук и петрушка. Добавляем растительное масло и хорошо перемешиваем. Готовое тесто нарезаем на равные части. И начинаем раскатывать в тонкий пласт, насколько это возможно. Теперь выкладываем начинку. Сворачиваем, как показано на видео. Также в начинку можно добавить сыр, натертый на терке. Получившиеся конвертики обжариваем на растительном масле с двух сторон до золотистой корочки. Всем спасибо за просмотр и удачного приготовления!